Всем привет. Что происходит у человека? Человек видит вещи сны, вещи сны видеть может, владеть магией, есть умения, есть способности. Человек в данный момент увлекается теми знаниями и пытается понять, какие есть способностями, чтобы управлять своими способностями. И также человек сейчас занят именно теми моментами, можно так сказать, как бы расшифровками и также пониманием, когда вот вещи сны снятся, человек пытается понять, почему снятся именно такие вещи, чтобы знать. Либо же, если человек знает, то, возможно, человек даже думает, что возможно изменить что-либо. Вот такие вот вопросы задает сам себе человек. Поэтому, возможно, человек может перестать с кем-либо общаться, там, с, с знакомыми, с друзьями, с родителями даже, с родственниками. То есть человек сейчас занят именно с магией. Со своим внутренним я, со своими способностями, пытается понять. Также пытается понять, для, чему, для чего вещи сны снятся, по какой причине. Вообще человек пытается все это вот в себе понять и принять. Всем пока.